Предметы, предметы, тоже попадаются чаще, но это, наверное, у меня лут-ченс, потому что а, брони. Короче, Макси. очень необычно. Очень вряд ли враги будут 31 первого левела, когда ты там, пятого. Поэтому... Ну, это интересно, но... <coughs> это получается, что ты в самом начале игры можешь yes, выбрать любую другую... ...эту, если ты знаешь. Если ты до этого играл... Я не знаю, по какой-то еще причине, ты знаешь. Бабь, я... Я поплыл. Чувак, поплыл. Еще один урод, смотри. Я не повредила каким макаром Все а, Вот Драйвлс Какой? Ага, изначальный это был самый быстрый захват второго племени, просто самый быстрый, который я когда-либо вообще предпринимал Это просто легчайше. Потому что я считаю, это как, как будто знаешь, ты уже как бы Знаешь этих врагов. А то есть все равно, что да, все равно, что ты был за каких-то всю жизнь. Потом пришел за их врагов. Ай. Можно А, это хешь могу вообще взять. Опа. Я вообще сэкономил какое-либо время. давай я приехал Здорово Ай <связи> ты <связи> <связи> <связи> <связи> Ну, плюс... пушку у меня знала просто... Фигачит как... как... Как последний день, наверное. Anybody home? But you just... The Myriad Tribe act on. He was hoping it wouldn't end this way. There's no reason to fight instead of uniting. It would be fighting over nothing. He just needs a logical reason to trust you with the fort and fate of his tribe. If fight is all you do, he can't stand by you. He recognizes the strength of... Side by side. He's gotten news that the other tribes have realized there are no winners in this war. There's no purpose in antagonism. The way he sees it is that you've been forced into opposition. Your tribe didn't start the war, but it's fallen to you to end it. It's clear your efforts have been successful. The, the tribes are tired of war and will remember the one who brought them peace. Whether you decide it'll be now or later, sir. So, <laughs> do you want to end the war now or continue the crusade? He agrees. Better save your energy. Oh. <laughs> Это круто, слушай. Ну, лотус я не ожидал, что сдадутся, если честно. О-о-о! Вот это красиво! И реально по кайфу. Все крутой, <смех> <смех> блин, надо было в... в одежке в моей это делать. <смех> блин, это прям, о! вот такая концовка, это прям, ой. Как это мне понравилось. Это было прям, прям хорошо. Прям хорошо было. Я в восторге. Здорово, что не пришлось другие э, племена захватывать, потому что, ну, типа, камон. Во-первых, вот правильно тут сказать что это бесполезно. Молодцы, Создатели игры, что это продумали. Потому что, ну, типа, кому это серьезно бесполезно было бы. То есть, племена уже как бы, считай, должны понимать, что как бы соперник-то больше. Они два маленьких, еще и это Еще и зачем-то не. Ну, то есть, они Два по одному и очень маленьких. А тут одно состоит из четырех. Из четырех на одного. И, и еще одного. И они быстро Alliance не создадут. Потому что они тоже как бы соперники. И я вернулся обратно. Как отсюда выйти? И почему я сюда вернулся? Я что-то не проследил, куда я бежал. Куда-то просто шел. Вот. В общем, а, вот выход. В общем, да. Прям красота. А это что такое? Где я? Сюда можно ДПХнуться куда-нибудь? А? Я бы хотел телепортироваться. Можно. все отлично. Но это было красиво. Когда революция у, Thinks it's better to have a friendship based on business than a business based on friendship.